Всем привет, дорогие друзья, вы находитесь на канале GoPlayGames, мы продолжаем Лерзофир и ин... как-то там это называется, короче, мы играем за дочку э, нашего художника, кстати, я проверила уже, как у меня записываются видосы, могу ли я их монтажить, могу ли я, ли я их рендерить, да, да, мать вашу, могу, могу, тут, кстати, есть еще одна загадка, я ее в прошлый раз не смогла разгадать. Не пони... я, я не понимаю, как это делается и что с этим вообще нужно делать, как она правильно разгадывается или не разгадывается, и так далее. Сейчас я вам покажу, в чем соль. А, тут. А, это вот Вот это вот что-то полыхнуло, да. Тут мы берем крышку. Спускайся, давай. Ля -ля -ля -ля -ля. А, вот тут вот мы как раз колесико котика вытаскиваем, вытаскиваем колесико котика. И мы можем менять одно на другое. Мы можем менять крышку на колесико, а еще мы можем сделать вот такую штучку. Сейчас покажу. Сейчас, сейчас, сейчас. сейчас. А, крышка котику не подходит. Вот смотрите, мы можем вытащить это и вместо крышки получить а, эту самую шестеренку. Но что делать потом с этой шестеренкой, я не знаю. Вот у меня есть шестеренка. Шестеренка тоже котику не подходит. Она причем вылетает так, что я как бы даже не знаю, куда она попадает. А, у нас что-то есть. А, тут мама, папа. Все счастливы, довольны. Солнышко светит. Ну, ё-моё. Начинается, не пойми, что. Дрязг, драки. Так. Это как бы окей. То есть мы туда поставили крышку. Мы взяли. А куда ее девать, я не знаю. Вот у меня шестеренка есть. Что мне с ней делать? Куда мне ее воткнуть? Куда мне ее вставить? Я не знаю. Я могу сейчас, конечно, сделать сейчас вот так вот. Я беру колесико. Вставляю котику. Иду. Где? Где я? Блять, твою мать, загудилась. И все, я не могу больше взять. В смысле, я а котик уже повалил? Ай! О! Это меня стукнули, что ли? Или я споткнулся, упала? Что произошло? А куда шестеренку-то девать? А, типа, я сейчас потрогаю котика, и котик поползет, да? А шестеренку взять. Или я только на обмен крышкой могу это сделать? Ну-ка. Что так сложно-то? Нет, не могу, и крышку не могу взять. А шестеренку, если я туда опущу. А, блин, я уже сейчас ни ни ничего не знаю ни Ничего не могу сделать Мне только нужно погладить котика, чтобы он пошел Ну ладно Не знаю, что с, с этой делать загадкой Так, мы куда? Мы сейчас тут в сторону матери, да, пошли, получается? Ты больна! Ты не в своем уме! Ты уже не способна здравомыслить! мыслить? Да, я больше не могу этого носить. Тебя никогда нет рядом. Ты нам нужен. Ты нужен мне. Когда ты последний раз спал со мной? Когда ты последний раз хотя бы прикасался ко мне? Ты хоть понимаешь, каково мне? Каково мне знать, что мой муж испытывает ко мне отвращение? Ну извините, великодушно, за то, что я тружусь, как проклятый пытаясь обеспечить семью, боже, что тут происходит? Ну ты, конечно, права, куда важнее шептать тебе нахуй милые глупости. Тихо, тихо, тихо, котик, спаси you, you меня. That... Ты называешь это работой? You, you ты запираешься здесь и целыми днями не показываешься out, на свет. Like а потом shit, ты выходишь, а тебя несет перегары и мочой. А вид, краше, только что-то там... Мяу! А тут, смотрите, ее котятки. Маленькие котятки. Она пошла к котяткам. Уру! Ну это не мелотали, а! Заберите меня с собой, а! Заберите меня с собой! Тут орут все вокруг. Не пойми, что происходит. Ладно, нас довели до двери. Ручки я не вижу, но я захожу. Так. Что? Да нет, милые, все в порядке. Мне просто царинка попала в глаз. Вот и все. Будь хорошей девочкой, ложись спать. Папа работает. Не нужно его беспокоить. Маме нужно спуститься и принять ванну. Я люблю тебя. Спуститься и принять ванну, она это решила выпилиться. Она была не просто его женой, в первую очередь она была его музой. Ее красота и талант были для отца источником вдохновения. После пожара она стала обузой. Отвратительным, визгливым, чудовищем, прикованным к постели. Якорем, который тянул его на дно. Ну да, по ходу пьесы она сама выпилилась. Жуть, жуть жуткая. Я просто я до этого не это, не допирала до такого. Что, мать его, сама выпилилась по ходу пьесы. Так, тут еще пару комнат. Флешбэк. Я не помню, тут есть, нет? Я знаю, что тут есть вот это вот. Батя, который сошел с ума со всеми этими картинами. Мать. По-моему, хорошее получилось. О, вот это вот... Блин, нет. Глаз поплыл. А! Подождите. Вот. Вот хорошая. Во. А что, нормальная картина? Что ему не нравилось? Так. Вот это вот детская. Вот это сейчас самое веселое. Тут у нас выбор. Тоже. Ну, мы теперь давайте за батю. Мы будем делать right, все правильно. Ладно, дорогая моя, продолжим. Вот так. Что бы ни случилось, смотри на меня и слушай. Потом мы де будем делать все неправильно, абсолютно неправильно. Так, начнем мы с чего мы остановились. Ах да, принцесса оказалась одна в темноте. Но что-то ей подсказывалось, что где-то рядом рыщет злая ведьма. Когда глаза принцессы с с темнотой, она уловила краем глаза какое-то движение. Но она боялась пошевельнуться, зная, что это ее погубит. Чтобы вы понимали, что происходит. Вот. Принцесса услышала жуткое рычание. Ведьма спустилась с своего чудовищного пса. Амоса принюхился, его настороженные уши ловили малейший звук. Я пытаюсь бороться с камерой. Принцесса не шевелилась и он прошел мимо. Воздух был, не, был неподвижен Принцесса облегченно вздохнула На мгновение я показалось, что самое страшное уже позади Но она понимала, что до конца еще далеко Опасность притаилась где-то рядом Что? Смотрю, смотрю, смотрю, смотрю Все в порядке Опасность притаилась где-то рядом Стоилось лишь шевельнуться и все пропало. Отцепленев от ужаса, принцесса продолжала смотреть прямо перед собой. Внезапно она услышала жуткий смех. То была злая ведьма. Эта гнусная карга ненавидела красоту и невинность, ибо сама была лишена этих качеств. Не, не отвожу, не отвожу, держу! Старуха была совсем близко, но наша героиня не осмелилась повернуть голову. Принцесса смотрела прямо перед собой, чтобы не попасть в действие ведьмы и чар. Держи, держи, держи! Она почти уже ощущала ледяное прикосновение ведьмы к своей щеке. Принцесса хотела убежать, но она собрала волю в кулак и не двинулась с места. Она знала, что ведьма только этого и ждет. А потом, озноб прошел. Принцесса увидела первые лучи света на горизонте. Солнце уже почти взошло. Уже почти рассвело. Спаси не было совсем близко. Вот. Торжествуя победа, принцесса стояла в лучах солнца и улыбалась, ведь... Стоп. Тут что-то не так. Ее лицо. Почему она по-прежнему выглядит... Напуганной? О, Боже. Я не хотел... Принцесса, прости меня. Напугал дочь до усрачки историями и рассказами. Камера там вертелась сама. Он не был жестоким. Просто реальность для него не была лишь убогим отражением произведений искусства. Он воспринимал лишь тот мир, который видел на холсте. Обождите. А, это типа нам намекают, что эта дверь открылась Но сначала мы соберем картинку внизу А, тут, тут, тут, тут, тут, тут, тут, тут, тут А то я каждый раз про нее забываю Вот, типа это Она скармливала своих кукол собаки Короче, вот так вот Там просто камера, она вертелась сама То есть я могла вот так вот убрать руки И она бы вот так вот вертелась Мне нужно было ее удерживать на одной точке это было, мать вашу, сложно. Ну, вы видели а то, что все-таки в какой-то момент она выдралась у меня из рук. И посмотрела все-таки в сторону. Я пытался ее держать. Я очень пыталась ее держать, но она меня не слушала. И во все стороны крутилась, вертелась. Так, погнали. Это, конечно, вот, вот, вот это. Это то, что мы рисовали. А это конь. А! Так, давайте расставлять. Тут, значит... <пози 9> это вот так вот, видите, вот тут вот глаз у нее, тут вот да, да, да. Сейчас мы все правильно расставим. Limited, О, так, это тут. Это, наверное, сюда. Так, это у нас что? Это, наверное, сюда куда-то, да? Uh, что еще? Это у нас сюда идет. Это у нас идет сюда. Это вот это вот у нас вот так вот. Вот это вот у нас вот так вот. It's, it's но это я. Но что это значит? Oh, тут явно не все так просто. It's... А, Интересно, а, а, что, а что... Реально, смотрите, мы собрали все картинки. Тут типа мама хорошая. Б... Батя плохой тут. Батя плохой. А, тут нужно взбесить мать, типа у нее... Если... А, это, наверное, что тут было на самом деле, да? Мне кажется. То, что у нее не получалось ни рисовать, ни играть на пианино. Что... Собака была заперта, он ее все-таки нашел и это самое... Бил ее, да? Ну, то, что было в реальности. Наверное, я так думаю. Ну, типа, из чего она состоит на самом деле? Как вам такой вариант поворот событий? Типа, мы э, делали вот что-то, да? То есть мы там закрыли дверь, когда вот со собака была на кухне. Мы закрыли дверь. А на самом деле не надо было закрывать дверь. На самом деле дверь была не закрыта. Вот тут вот э, мы не должны были играть, видимо, по вот этим вот. Мы должны были играть так, мы, так как мы хотим. Мышеловки тут, ну, просто мышеловки. А -а -а. Картина, ну, просто картина, окей. Это мы скармливали собаки, это все. Не знаю, наверное, навер как-то как как как вот так вот, да? Ну, в следующем прохождении будем делать все наперекосяк, короче Я все придумала Я думаю, да, тут все не так уж и просто Будем в следующий раз все делать плохо и неправильно Ну ладно, посмотрим, к чему нас ä, при привело вот это вот Моя, моя попытка все держать под контролем Я не знаю, что я ожидал найти Прощальную записку Завещание я нашла извинение, высказанное на том единственном языке, которым он по-настоящему владел. В тот момент я увидела истинное лицо своего отца, человека, доведенного до безумия, тоской, чудовищным и чувством вины. А пленника этого кошмарного дома, в котором его преследовали их ошибок и трагедий прошлого. А, в этом самом доме, где нет места надежде, где нет неоткуда ждать спасения. Я поняла, что мне нужно сделать. Короче, сжечь дом. Я давно отказался от, попы от попыток понять отца. Но в конце концов, я нашла в себе силы простить его. Короче, сейчас посмотрим концовку до конца, и я вам, наверное, кое-что сейчас скажу по поводу концовочки. Ну-ка. Ну-ка, ну-ка, ну-ка, ну-ка. Hey, princess. Привет, принцесса. Что это у нас тут? Oh, so lovely, О, ты нарешивал лошадку. But... Очень мило, да. Почему она розовая? Ну, короче, это такая же концовка, если бы мы постоянно выбирали отца. Вот так вот. Если выбирать постоянно матерь, там другая концовка. То есть, какую-то серединку найти удержать невозможно. Я так понимаю, да? Ну, короче, окей, я поняла. А, мы начинаем новую игру. Вы думаете, я так просто это все оставлю? Вы думаете, я так просто это все оставлю? Нет! Нет! Нет! Child, Давайте мы это пропустим. Да-да-да-да-да, мы это уже все читали, мы уже все это видели... А я так уже в какой, не знаю, раз это уже все вижу, уже в какой раз это все прохожу. Давайте включаем фонарик, погнали. Так, вовне очередной раз быстренько мы все тут осматриваем. Тут у нас, по-моему, ничего нету, да? Да, ничего нету. Я по поводу все-таки предметов, не знаю, нужно их собирать, не нужно их собирать. Мы можем какие-то что-то собирать, что-то не собирать, мне кажется. Ну давайте будем делать все на Давайте мы не будем ничего абсолютно собирать, ну, кр кроме рисунков. Вот, вот тут вот мы сейчас будем рисовать карандашами. Готовьтесь, сейчас будет ор. Что ты делаешь? Положи немедленно. Ты уже не маленькая, чтобы заниматься этими глупостями. Вот розовая лошадь. Кстати, последняя концовка намекаю вам. Та самая лошадь. Тут, смотрите, тут, насколько я помню, вот нам предлагается сразу краски, тут есть дорожки вот такие вот. Раз, дорожка. Они плохо видны тут. Ну вот, два дорожка. А это что такое? Ого! Ого! Вот это интересно! Вот этого я не видела. Этого я не помню. Я помню, что я так блуждала. Так, ну-ка. Так, тут зме змеи ползают. Let me out. Выпусти меня. Творческие способности не игрушка. Это дракоценный дар. Like Хочешь вырубить его так же, как все эти пустоголовые недоросли? А, хочу. А вот хочу. И что ты мне сделаешь, говнюк? Короче, вот мы взяли этот самый карандаш. Вот этого я вообще не помню. Тут вот есть еще какие-то чьи-то следы. Короче, вот там-то паровозик у нас ползает. Вот тут есть тоже дорожка. Я не помню, не знаю, к чему она ведет. По-моему, тоже там это карандашку взять или нет? Или к флэшбэку? А! Во! Uh, uh, устраивайтесь поудобней, сейчас будет очень интересная сказка. Ш -ш -ш. Шла как-то раз через лес девочка в шапочке красной. Вдруг из кустов ей навстречу вы выскочил некто ужасный. С налитой кровью глазами, зубами он острыми щелкал. И все же не дрогнула девочка при виде серого волка. «Смотри, дорогая», — сказал злой волк, выходя на дорогу. «Ты в сказку попала, а в ней глаза обма... обмануть тебя могут». «Молчи, старый глупый волчище, сказала девочка бесстрашно. Кроме тебя в этих краях мне явно бояться нечего Любую проблему решу волшебными я мелками Деревья сделаю желтыми и переверну вверх ногами Траву пере... превращу в конфеты, красным сделаю и не Я могу сделать все, что в голову мне взбредет Однако ее умения на волка не произвели впечатления Да ты можешь сделать все, что захочешь Но прошу тебя, действуй с умом Ведь мы несем ответственность за все, что создаем «Ты злобен и завистлив», — сказала крошка-волку. «Хочу и развлекаться, а от лекции мало толку. Хочу, чтобы с ним посвалился камень размером с комету, и тебя, пустомель зубастый, превратил в отбивную котлету». «Умоляю, не делай этого», забыв... — За -за завыл серый волк. «Мысли масштабны, дитя мое, работай на перспективу». Но было уже слишком поздно, предупреждение запоздало. Предупреждение. «Огромное тело с не небесной прямо на волку упало». Это быстро, быстро пошло. Вот так вот. Небесное тело на волка упало. Вот так вот сказка. Сказка очень милая, сказка. Пока что еще относительно более-менее добрая. Так, ну идем, давайте помажем. Сука, шливил мою лошадь! Нарисуем другое you, time time Я тебя предупреждал Я не позволю тебе тратить tutels. время на эту бесполезную Это для твоего же блага Вот мы нарисовали птичек и небо Что тут мы еще можем подергать? Скажите мне, пожалуйста Вот опять туда, вот дорожка Вот кошачьи лапки Вот тут вот Вот тут птичьи лапки И вот тут какое-то звездное небо Тоже, да? Ну, пойдемте по звездному небу. Естественно, мы исходим все дорожки. Вот у нас эти самые мигают, это нормально. Так, туда. Да, вот вижу, вижу, вижу, туда нам. Иду. Опа, что-то новое будет? Не видела! Не видела! Ну давай, жги. Поближе сейчас подойдем. Ну? Добралась до развилки девчонка в шапке красной. Стала, ста, стала и задумалась, куда идти, неясно. Вдруг волк из лесу выскочил, девицу напугал. «Не бойся, не кусаюсь я», он девочке сказал. «На одной из этих тропинок тебя опасность ждет». Вторая же благополучно до дома тебя доведет. Красная шапочка выбрала знакомый, путь прямой. По, руко... про... по... по... кукурузовому полю что-то она там пошла. Темно встало поле, вдруг сгустились облака. Она ждала рассвета, но стало только хуже. А издали доносился зловещий волчевой «Будь я тобою, деткой, я выбрал бы путь другой». А если бы ты знала, как сплетена на, на холсте у художника, сама бы нашла ответ. Бежала красная шапочка так долго, как только могла. Свои длинные волосы она под купор, копор убрала. Господи! Но вскоре устали ножки, бежать надоело ей. По темной красивой дорожке пошла она меж теней. Так, да, я пошла. Так. Ну, Все? Да, по темной красивой дорожке я пошла. Меж теней. Все хорошо. Так, значит, одна из дорожек у нас нормальная, другая выведет нас, я так понимаю, да? А по какой я в прошлый раз шла? То есть одна из дорожек опасная. Так, ну, я, наверное, шла по той, по которой не, не было. Вот, вот тут вот фонари есть. Пойдемте по фонарям. Будем ориентироваться на фонари. Если есть фонари, значит все окей. Слышу змею. Смотрите, тут идет еще раздвоение. Есть еще туда проход, есть сюда проход. Тут прохода нет, все. Закрыто. Да. Ну, окей. А тут что, почему тут так ярко? Ладно, идем туда. Хопочки. А то смотрите! Опачки! Здрахуйте! Поезд! В смысле? алло? Там фоточка? Подождите-ка! Пообождите-ка! А как обойти? Как? Ну-ка, ну-ка, ну-ка, ну-ка! Это поднять никак нельзя? Тут вот Что-то новое, что-то новое. Я тут еще не это. Так, ну-ка, ну-ка, ну-ка, ну-ка, ну-ка, ну-ка. Опа. О. Что? Эй, и не переводится. Йор, твой папа. Что-то там. Это меч найти. А! Это, это что? Причем, смотрите, лапки вот тут вот какие. А мы можем это взять? Блин, эта херня меня поймала. Подождите-ка. Где наши фонари? А вот мы поэтому пошли, да, пути? Так, пойдем, мы еще раз взглянем на эту карту. Он где-то ползает. Где-то ползет. Так, идем дальше. Тут все закрыто, закрыто, закрыто, закрыто. Вот, да. Так. Как-то нужно... Я, я просто я не понимаю, что вот это вот все значит. Как вот... Как это вот взять, найти? Так, сейчас мы попытаемся обойти поезд. Наверное. Сука! Вот это сейчас сложно идет, сложно. Так, опять, опять пойдем. Вот это вот прям что-то интересное, что-то интересное. Я куда-то вышла, я прям... Прям хорошо так. Я тут тут ползает. Без наушников самое обидное, не слышно. Я опять их не одела. Так, ну давай, заходим. А, заходим, ага. Идем туда. А вот поезд. Поезд обходим. Вот тут, тут фоточка должна быть. Вот она, вот она, вот она. Смотрите, как, какое разделение. В первый раз встречаю такую фотографию. Э, такой рисунок. Так, фонарь. Фонарь это хорошо. Мне нужно понять, как тут правильно идти. Может сюда как-то? Вот, вот так вот? Я просто я не совсем поняла, что означает эта карта, как вот по, по, по ней ориентироваться. И сейчас будем искать выход в любом случае. Будем пытаться как-то тут пройти. Может реально это все как-то вот и обойти просто тупо вот так вот хоп. Хоп, вот так вот. А если туда уйти? Ага. Ничего себе. Это что такое? А, вообще не понимаю. Вот это вот, это, вот, это, вот, вот это. Так. С лапками, ладно. Давайте попробуем с лапками. Где у нас тут лапки? Вот у нас тут лапки. Вот это вот маленькие следы, да? Лапышные ведут нас. Вот они, лапки, лапки, лапки. Идем за лапками. Пойдем. Так, лапки нас ведут. Но это не то. Мы должны найти какой-то какой меч. Не то, не то, не то. Не совсем то. Тут, тут мы словим флешбэк. Тут домик на дереве. Это не совсем то, что надо. Я думаю, да, мы должны найти какой-то меч. Мне так кажется, по крайней мере. Блин, мне даже загулить захотелось. Пос по посмотреть, правильно ли я думаю. А то иначе я тут... Буду таскаться там трое суток. И в результате ни хера не найду. И буду плакать. За, заодно и вас еще замучу тут. Тут вот еще как, как, какая-то дорожка, да? Из, из листов, смотрите, еще какая-то дорожка. Это что? Опа, хера себе. Вот это вот сейчас мощно было. Похоронила мать. Ну, там вот эта тварь ползает какая-то. Вот это вот что-то новое. Как тут много всего просто в этих вот кустах. Ого. Прям ого! Ого! А еще какие-нибудь пути есть? Прям ничего себе. А там чё? А, там лапки, там этот самый домик на дереве. Ну-ка. Ну, это вообще что-то мы с вами столько всего нашли. Осталось найти меч. А Хочу меч. Я думаю, тут реально есть где-то меч. А, это да, тварь ползает. Она дошла меня, поймала. Ну как так-то? Я все, помираю, помираю, помираю, помираю. Не, я не успокоюсь, пока мы не найдем. Вот! Ну, вытащи. Кружка какая-то. Ну-ка, вы, вытаскивай, тащи, тащи. А что ты не можешь его вытащить? Какие проблемы у тебя с этим? Я не могу вытащить меч Еще кружечка какая-то уже производит. А это что? Еще кружка? Так, еще есть? Ну-ка Где эта тварь ползает? Вот она мимо проползает Дракон какой-то А где еще кружки? А что это вообще такое наверху? А, -а, -а хера себе. Так, а еще есть? Кружки там какие-нибудь, еще что-нибудь? Что тут прям так до хера всего, я прям удивлена, реально. Я в прошлый раз как-то это... жух, жух, и все. А еще есть? Куда меня бросил, Алё? Где я? А? Что происходит? Меня укинуло в какие-то деревья. Так, спокойно. Я просто думала, может, там по кружкам как-то... Ползает, ползает, ползает ползает. ползает. Ну, меч есть, вот. Как мне его достать? Почему у меня не получается его достать? Я вижу кружку. Вижу еще одну кружку. Что мне с этими кружками делать? Может, это я не знаю, глаза какие-то? Может, куда-то, куда куда туда? Все мигает вокруг. Так, ну тут мы ходили. Да? Когда мы не сможем пройти? Да. Ну, тут мы ходили. Тут все как бы, да. Тут мы были. Да, и стрелочка туда. И по всему этому мы ходили. И вот это вот все мы видели. Мне кажется, я могу вытащить этот меч. Надо бы понять, как. Может кирка какая-то нужна? Пополз, пополз, пополз. Разглядели уже со всех сторон. Кто бы мог подумать, а то, что тут вот настолько много секретов. О! А, нет, это кисточка. Я чуть не схватила, блин. Птички пока на месте. Прекрасно. А, птички на месте, потому что... Потому что я еще не схватила никакой карандаша. Я, кстати, никакого карандаша не нашла. Вытащите мне меч, пожалуйста. Блин. Давайте я это закончим пока на этом. Я загуглю, поищу, посмотрю, что это, как, куда, зачем, почему заодно загуглю, что делать с этой шестеренкой в часах, там вот там вот. Вот, короче, как-то так. Все. Все. Огромное спасибо за то, что были со мной, за то, что смотрели меня. Оставляйте свои комментарии, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Ой, и всем спасибо. До встречи в следующих сериях. Пока-пока. Да -мо! Ну что это такое? Ну припос, ну а! Он тоже попрощался, все, пока-пока!